Итак, давайте познакомимся с оставшимся миди-редактором, который не совсем стандартный и довольно редко используется, но он во многих случаях может оказаться очень полезным, таким дополнительным инструментом, называется Event, event List. И на самом деле это очень сильный редактор, очень классный. И вот если я выберу какой-либо миди-регион, он мне покажет всю миди-информацию, которая в этом регионе присутствует вот в виде таких цифровых значений, то есть казалось бы что в этом такого удобного и хорошего но иногда это бывает реально очень удобно вот давайте я здесь открою в пиано роли например какую-то партию вот нашу линдрам, например и здесь вот мы можем посмотреть, то есть для вот этого выбранного региона я могу отдельно фильтровать информацию, которая мне интересна. Например, здесь сейчас выбрано почти все. Мне не неинтересен контроллер, мне неинтересен pitch band, program change, after touch и так далее автор Touch, такой мне тоже не интересен но мне интересны э, ноты то есть вот я вижу здесь у нас у меня присутствуют ноты и вот они все здесь показаны что я могу сделать я могу например для каких-то нот отдельных э, то есть например вот я выбираю здесь какую-то ноту он мне здесь тут же ее подсвечивает в списке ну и наоборот я могу здесь выбирать он меня здесь тоже подсвечивает я могу поменять тот самый MIDI канал про который я уже говорил то есть э, опять же если мы сейчас в пианороле включим отображение цветов по MIDI каналу у меня сейчас у всех первый медиканал канал стоит я могу какой-то ноты сменить например на 16 или там 12 3 и так далее и вот у нас цвет сейчас поменялся а, то есть здесь мы можем очень быстро поменять медиканал канал далее здесь всегда можно добавить еще артикуляцию То, про что я говорил то есть здесь например в этом инструменте артикуляция у нас недоступна а, но есть инструменты например для например, в сэмплерах сейчас я создам новый инструмент софт инструмент загрузим сюда ä, ну просто вручную сейчас я загружу сэмплер и в сэмплере у нас здесь есть в закладке например strings ä, оркестр здесь есть такие полноценные скрипки и вот вы увидите что здесь есть у некоторых у некоторых инструментов значок плюс вы нужно сталкивались с этим значком а, в барабанах в драмере когда у нас плюс это значит полноценная версия поканальная так вот вот эти значки плюс означает что у нас есть несколько артикуляций у этого инструмента то есть ну, например, возьму а, скрипки и вот, если я выберу, создам сейчас здесь какой-нибудь миди-регион пустой, допустим. Давайте поставим в соло. Я просто сейчас пропишу какую-нибудь мелодию.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 Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Вот такая у меня есть просто гамма. И э, здесь у нас есть очень большая возможность. Вот видите, появилась возможность выбора артикуляций. Это очень удобно делать именно в Event. Листе в эвент этом редакторе и я могу, например, какие-то ноты, ну, допустим, все ноты вот этого вот второго такта я могу поменять на пицеката, а вот эти ноты я могу поменять, например, на трилы и вот так это будет звучать. При этом все это на одном инструменте, и ничего мне нужно прописывать дополнительно, то есть я могу прямо здесь вот эти артикуляции э, менять. При этом здесь еще также можно поменять размер нот. Сейчас у меня все ноты одинаковые, я могу какие-то ноты сделать покороче, какие-то ноты подлиннее. Это тоже довольно удобно, причем, например, вот в случае с, здесь с барабанами, я могу какие-то ноты увидеть, какие у меня здесь некоторые ноты пересекаются, то есть я могу их как-то укоротить, сократить и так далее. Причем тут можно увидеть, что несколько нот одновременно друг на другом находятся. То есть вот я вижу соль диез первой октавы и соль диез прямо рядом стоят друг на друге. И я могу таким образом идентифицировать вот эти все, скажем так, наслоившиеся ноты друг на друга. То есть... То, о чем я уже говорил, что это не очень хорошая идея и такие ноты иметь, особенно в барабанной партии. И здесь, кстати, вот в Edit можно как раз в Select э, всякие такие вещи выбирать тоже. То есть можно Overlap Events выбирать. И вот он мне здесь подсветит те элементы, которые у меня, э, ну так или иначе, где-то пересекаются. Естественно, здесь в данном конкретном случае он выделил мне в том числе и на других э, нотных значениях. Но я могу так или иначе здесь увидеть, что где-то есть какие-то проблемы, то есть что-то удалить, что-то убрать. Если поработать вот с этим получше, select, может, equal events, или same midi channel, или same supposition, same articulation, то есть можно разные, ну, например, same subposition, вот у меня некоторые ноты, которые находятся на тех же местах относительно тактов, то, о чем мы говорили, то есть можно разные селекты делать, и прям в списке сразу видеть, вот, overlap events, еще раз, Uh, что у нас тут еще есть all following of same pitch то есть можно разные тут выборы делать и потом с ними что-либо делать то есть удалять ну или также здесь можно транспол uh, сделать move который мы уже смотрели то есть здесь все есть ну и можно конечно же дубликат дубликата удалять здесь можно uh, разные функции которые мы уже смотрели здесь также делать И таким образом здесь что-то чистить, менять velocity. То есть довольно удобный редактор. И еще раз напомню, что здесь не только мы можем ноты видеть, мы можем видеть какие-то программные значения. То есть если у нас где-то есть педали, вот, например, здесь у нас есть какие-то мета по второму каналу, статус, то есть здесь можно... Тут информация также есть, что это такое. То есть можно ее вообще почистить, удалить. Нам не нужна, например, это какая-то мета-информация о, например, лупе и так далее. То есть здесь все это можно... Выделить. И вот Control change то есть здесь у нас есть педаль сустейна. Я могу ее увидеть отдельно здесь. То есть я убираю ноты и оставляю только э -э педаль сустейна. Сейчас я открою. Здесь у нас сустейн. Вот то, что мы там прописывали. Я могу очень легко вот здесь просто удалить. Или не удалять, а поменять, например, положение, То есть я могу, например, чтобы начиналось чуть раньше или чуть позже. То есть могу как-то подредактировать окончание, то есть э, цифровыми значениями. Иногда это бывает реально очень полезно. Поэтому имейте в виду, вот такой редактор позволяет какие-то отдельные... Вот additional info может прописывать эту информацию дополнительную, То есть можно разными способами пользоваться, но ну, или даже просто для работы с нотами, или для работы с барабанами очень легко. И когда мы, собственно, воспроизводим, у нас вот эта вот желтая линия показывает, что сейчас у нас воспроизводится. Здесь также можно сделать квантизацию. Здесь можно добавлять какие-то значения Ноты какие-то, то есть прописывать Вот я сейчас здесь по playhead Добавил ноту, можно у нее поменять Параметры, здесь по сути тоже такой Дополнительный MIDI редактор В нем также можно создавать Информацию, редактировать уже существующую Это конечно не так удобно и наглядно Как в том же пианороле, но для Какого-то дополнительного редактирования, как тот же самый например, Смена MIDI канала, здесь это очень удобно Делается, и вот сразу возвращаясь В Score, если мы возьмем Наше фортепиано Откроем его еще раз в Score. А, ну, мы видим, что некоторые партии здесь а, сперва идет как бы левая рука, да, потом а, переходит на правую руку. Вот если я хочу, например, чтобы вот эти ноты у нас были для левой руки, а вот эти оставались для правой, что я могу сделать? Я могу выбрать все те ноты, которые я хочу, чтобы были для левой руки. То есть я могу прям, а, сейчас мы выберем Pointer Tool. Вот эти ноты, вот эти ноты. Вот это я, например, хочу, чтобы пианист играл левой рукой. И, э, допустим, вот эти ноты тоже. Вот эти и вот эти. И просто у них, вот здесь в Event List они выделились, я просто ставлю им третий канал. Вот, и после того, как я поменял им канал на третий, у нас по, по звуковому воспроизведению ничего не поменялось, потому что у нас инструмент воспроизводит все каналы медиа-информации. А вот в Score я могу выделить для, этой, для этого региона стиль, который называется Piano 1.3. И вот он мне автоматически... Э Почему называется 1-3? Это называется первый и третий канал. То есть то, что у меня на третьем канале, автоматически переносится в левую руку. То есть для тех, кто не знал, как и что делать вот с левой правой рукой, вы можете просто правую руку оставлять, на первом канале меди. А все ноты, которые должны отображаться в Score Editor, как а, левая рука, вы можете их эти ноты выделить. Ну, причем в Score может быть не очень удобно, можно выделить вот здесь, то есть самые низкие ноты. Вот они как раз желтым подсветились, точнее рыжим, потому что у них другой меди-канал. А я как раз указал цвет э, по медиканалу. То есть вот я хочу, чтобы пианист сыграл вот это левой рукой, а дальше правой рукой продолжит секвенцию. Ну, допустим, я вот так вот э, распределил э, по нотам. И я просто эти ноты могу здесь выбрать. В ивент-листе быстро их поменять. На нужный канал третий И вскоре у меня все это автоматически При выборе вот этого стиля 1.3 Отображается вот именно так, как я задумал То есть, начиная с левой руки в правую И здесь то же самое, с левой руки в правую. А, И таким образом можно всю фортепианную партию Да не только фортепианную, органную Тоже в том числе, где тоже есть левая и правая рука Разделять вот по таким каналам Кстати, вот у органа Поэтому тоже есть стиль Который называется а, Сейчас его тоже откроем то есть он так и называется у нас, э, орган 1.3.5, например. То есть вот здесь у меня сейчас, э, ну давайте выберем просто этот орган. Вот сейчас у меня как раз стоит 1.1.5, то есть у меня сейчас первый канал и пятый канал отдельно для педали. Я могу выбрать 1.3.5 и таким образом э, у меня первый канал автоматически становится правой рукой. А третий канал левой рукой, но в данном случае у меня партия басовая, поэтому мне придется в пианороле роли выделить все ноты. И вот здесь в ивент листе поставить им третий канал, тогда возвращаясь в score... Вот у меня опять все переместилось в левую руку Но теперь это, скажем так, уже преднамеренно То есть это не потому, что Лоджик сам решил, что раз ноты басовые, значит они автоматически идут в левую руку А потому что я уже, как создатель партитуры, заранее понимаю, что музыкант будет играть эту партию левой рукой Вне зависимости от того, в басу она или может она заходит на скрипичный ключ все равно я понимаю, что музыкант должен это играть левой рукой А все, что я хочу прописать, например, чтобы например, вот эти ноты были в педали, допустим Я просто им ставлю пятый канал и вот они перемещаются вниз на педаль. То есть очень удобно с помощью вот миди-каналов, с помощью вот этих стилистик в стилях и с помощью ивент-листа э, редактировать эти параметры и их применять на практике вот такими моментами. И вот здесь также это можно увидеть за счет цветов. Разных цветов меди-каналов. Вот. Ну, то есть, вот то, что я хотел вам показать по event-листу, очень полезный редактор. Можно, как я уже сказал, дополнительную информацию менять и также ноты менять, велосипед здесь очень наглядно можно поменять, От отсортировать ту или иную информацию. То есть, можно сразу увидеть чисто контроллеры или чисто какие-то pitch-band информацию и так далее. То есть, очень удобный редактор. В некоторых случаях просто незаменимый можно сказать, то есть, в, таком, в текстовом виде увидеть.